Сейчас я еду смотреть машинку, которую купил. Посмотрим, что там по разрушениям, какие нужны запчасти, какие там есть навороты и прочая комплектация. Дело в том, что когда я купил машину, у меня не было времени посидеть, покрутить все крутилки, потому что пригнал мне ее хозяин бывший. И я ему пообещал отвезти его обратно в Красное Село. Когда я освободился, было уже темно, поздно. Я решил не ехать. Машинку так и оставил в сервисе. Несколько дней у меня были заняты работой. Вот сейчас у меня будет буквально часик-другой походить вокруг машины, подергать все, что там работает. Так, давайте вместе посмотрим, что такое интересное я прикупил. Она выглядит так снаружи машинка. Искренне надеюсь, что меня хорошо слышно. Так, вот поставим камеру. Постояла несколько дней машина. Ничего не случилось, ничего не потекло. Конечно, есть косяки вот такие вот поржавчине Плюс вот здесь вот не есть гуд. Давайте дернем капотик. Салон, конечно, тут у нас просит химчисточки. Не знаю, видно на камеру, нет разводы такие. Не очень хорошие. Прежде хозяин отдал балку, которая погнута от удара. Само салон надо приводить в порядок, чистить, чем бы там есть, кошка какая нибудь на, Ну и туда лыжи засовывать. Не знаю, видно, не видно. Такая ниша на Ну. Капот, здесь у них ручник ножник, где-то там, капот, ключ на торпеду. Разумеется, то, что выламывает любимая игрушка всех детей. Капот можно открыть посильнее, нажав вот эту штуку. Но с точки Но с точки зрения аварийности следов вот таких мощного удара нет. Вот здесь, конечно, подкрашивалось, видно, синей краской. Называется, я тебя пульнула из того, что было. Тут все сопля. Вот сломано. А то внутрь уходить должна. Фары здесь ксенон стоят. К сожалению, они. Ну, блоки целые, они светят, но как бы все фары желательно поменять. Плюс здесь стоит омыватель. Омыватель уже приплыл. Потому что с этой стороны он есть. А с этой стороны такая вот проволочка, смотанная трубочка приходит оттуда соответственно здесь должна быть форсунка ее нет движок чуть-чуть в масле со стороны вот здесь воздушного фильтра Топлива масляного фильтра и тут надо помыть посмотреть что там где сопливит понятное дело за эти деньги без соплей не взять с другой стороны самые слабые места мерседесовские вот эти вот места они конечно оранжевые но без дыр то же самое касается этой стороны. Дать либо она подваривалась, либо за ней следили по этому вопросу. Капот, конечно, немного пострадал, но в теории его можно выстучать. Потому что вот эти вот заломы не такие критичные. Профессионалы знают, как это делается. Крыло, причем, крыло, тут сослэ, ну, лучше поклевки маленькие, но есть. При этом крыло целое, ну, сквозных бахромы там и прочее бобрового не, ну, конечно, крыло ушло зазора нет соответственно, эта дверь цепляет, открываясь эту дверь будем перевешивать соответственно будет ремонтная часть ух ты! тут даже есть электропривод сидений надо зарядить, завести машину посмотреть, как он работает По салону выстрелили подушки Я уже заглядывал туда Понятное дело, они приплыли Но эта подушка стоит 500 рублей Сама торпеда более-менее целом состоянии Стоит будет 3000 рублей Как бы У меня она черного цвета вот Самое замороченное то, что черный цвет Синий по 1000 рублей Черная будет где-то в районе 3 Еще пользуется спросом Здесь так. Ага, двух ручек нету Соответственно, подушка безопасно Подушка безопасности хозяин дал. Я не знаю, кто это. Ага. Понятно. Верующий человек был. С датчик. А, видно, не видно. Датчик подсветки. Засветки, если с дальней все там сзади кто-то светит. Что тут у нас? Какие-то куча подсветок что-то значит. Должна все время, наверное, загораться, когда открываю. А, она тут уже видала лучшую жизнь. А здесь работает. А здесь работает. Может быть, там лампочка не работает. Надо будет смотреть. Конечно, лобовое под замену. Бардачок. Вот он закончился. Вообще просто. Здесь стоит комплект 12 свечей. Вот прежний хозяин мне оставил упаковку свечей на память. Подстаканники и монетницы. Мелкие монетки сюда складываются. Интересно, вот сюда что кладется? Нам будет потом расковырять. Будем снимать. Ульт от модной магнитолы. Надо проверить, работает она или нет. Грузовая разборка. Все, разумеется, в дереве. Причем, судя по легенде, это настоящий шпон. Кто знает, что это? Читать. Читайте, Прочите, наконец, инструкцию, когда непонятно что. Ну, конечно, затерт. Кулиса болтается. Сейчас попытаемся завести эту машину. Ну, это вот боковые аэрбэги живы. Ну, правда, электроники здесь нет никакой в этой машине. Компенсация классик не подразумевает. Дополнительные навороты здесь также все хорошо В те времена еще ставились пепельницы Даже по косвенным признакам И даже пользовались Старальный замок здесь должен вылезать Он не вылазит Black фляя супер так и подумал я. Так, <ривычка> привычка нажимать сюда. Что у нас здесь? Ну, правая фара, но там я посмотрел уже депо и под галогенку. Поэтому есть подушка, подарок от прежнего хозяина. Спасибо ему за это. Будь укрытие было. Так, ну, разумеется, сломана она будет колпой какую-то веревочку сюда ну сколько запчастей тазик ну тоже внизу начал ржаветь это место где хранится запасное колесо ниша запасного колеса называется тазик пытаемся поднять глянуть хотя нет дыр нет вообще нет что замыть это все и будет чистенько аккуратненько средством для мытья унитазов все будет чики-пуки Какие-то вот такие электромагнитные датчики. МАФ. Дербанины. Наверняка от Жигулей подходит внутренность. Как бы датчик. Положение какой-нибудь коленвала, например. Баллонник. Нифига себе, баллонник мерседесовский. Ну и домкрат мерседесовский. Со штырёвкой. Когда-то на Волгах такие были, винтовые. Их достоинство, они очень быстро поднимают. Недостаток машина упасть может. Если где-нибудь Глубинки глубинке остановишься на грунте. Ну, куча. Но это все слетело, когда после аварии. Подвесной. Хороший признак, он мененный. Лючок для лыж, обратная сторона. С кого-то посадить багажник, то можно через лючок для лыж его кормить. Есть ручка. Да, есть ручка. Закрывается мягко. Ну, это же Мерседес. Нам оставили отломанную звезду. Да, в теории ее можно даже восстановить. Засверлиться отсюда. Кубка выжимная. И дисконтная карта на эвакуатор. Надо проверять будет насос и так далее. Чего-то там дефект. Омывалка. Ошибка по АБС. Мафан-то не рабочий. А, нет, включилась что-то. Олечка работает. А как добавить вот максимум? Все работает, не свистит. Аварийчика работает. Это проверим. Это работает, это не работает. Понял, что вакуумный насос там умер. Короче, куча лотков и бардачков датчик чего-то там уровня. Скорее всего, магнитный какой-нибудь. Костыль. Запах такой машины. В машине стоит. Я не знаю, может быть это банючек всех. Как на.. Зарядное устройство от Moki для старообрядцы. И оно обломано. Я понял. Разумеется, разумеется, она вся трещинах, Потому что лак не может жить на таком морозе, какой ему предлагает компания Mercedes. Сделали бы все из пластика, и это проблемы никто не знал бы. Вот трещина хорошая. На надежда, что новая панель будет лучшего качества. Так, подголовники. Работает или нет. На середине он завис. На его надавит. Работает. но ну, условно работает. Вакуума не хватает. Видать, вакуум насос там где-то либо трубка перетерлась в багажник, либо еще что -то. Я нажал вот эту кнопку, и он сейчас пиликает, показывая, какие тут дефекты в ней. Переключатель Мерседесовский. одного переключателя Мерседесовского хватает, а здесь никаких. Да. да. Главное, что рычаг поворотов находится в том же месте, где у всех машин слева. Лампа дефект, наверное, где-то там габариты вывалились. Чтобы выключить, надо выключить вот эту вот штуку. Ну вот такая вот машину такую взяли. Синон работает. Сейчас дальний включим, посмотрим. С дальний, наверное, желтый будет. Дальний от себя на старых машинках. Дальний, разумеется, желтый. Противотуманок здесь физически нет. Машинка прогрелась. Меня спрашивают, за сколько я взял машину. то, что в цена была в районе 120 тысяч, но в объявлении также было указано, что он отдает с коробкой и двигателем запасным. Я предложил взять дешевле, но без двигателя и коробки. После долгих торгов мы сошлись на цифре 80 тысяч. Также у нас есть еще 20 тысяч зазора. На покупку запчастей оплат, оплаты мастеров в следующей серии вы увидите полировка и ремонт фарс с покраской внутренней части поиск и покупка запчастей замена торпеда с подушками безопасности так что ожидайте следующей серии обязательно подписывайтесь на канал жмите колокольчик а если есть идеи по ремонту то обязательно пишите в комментариях